Вечер, день и ночь, не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада это гляделка на недельку с 27 по 2 августа. Прям по второе. Первое, второе, третье, четвертое. выбирайте любое время в комментариях я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, ну, давайте тогда уж смотреть, что вас ждет. Если кто в первый раз, то присаживайтесь, настраивайтесь, приводите себя в спокойное состояние, представляем себя. И чувствуем, чувствуем, вздыхаем вдох-выдох и думаем, что же меня ждет. Открываем глазки и смотрим, какая у вас свечка мани. Если никакая не манит, значит ничего нет для вас сегодня. Ладненько, давайте, если, если манит, то вот манит вот это, там что-то есть для меня, то смотрим. Поэтому, дорогие мои, вот. Общие расклады это всегда развлекательные имеют характер. Почему-то мне какие-то основы хочется мне сегодня об этом говорить. На полном серьезе, общие расклады это как все-таки на YouTube-канале. Для всех, у всех. Это развлекательный контент. Ну, кто-то в этом поучительно, то есть, каждый для себя, но, в общем, он в плане развлекательный. Ладненько. Давайте, гляделка на недельку с 27 по 2 августа. Здравствуйте, фиолетовенькие, фиолетовенькие эфирки на Привет, всем привет. спасибо. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант? Фиолетовый, здравствуйте. А, гляделка ваша на недельку с 27 по 2 августа. С 27 по 2 августа, августа ваша гляделка на недельку. Король жезлов, королеву пентаклей. Шестерка чаш. Семерка жезлов. Все самое лучшее отдавать близким, кто этого заслуживает. Вот я бы сказала, что активная неделька даже для тех, кто просто сидит тупо дома. Вот здесь вот такая вот... В любом случае активная неделя вас ожидает раз. Во-вторых, вот здесь очень возможно сильное пригвоз... При... пригнездывание к семье, либо к семейным взаимоотношениям, либо, ну вот не скучанием, а вот вот знаете, немножко упруться, в... возможно, в детство. Некоторые люди впадут в детство, по этому варианту также э, больше будут внимания, возможно, э, уделять детям либо дому. Вот здесь я, я могу сказать вот. Как-то одно, одно из трех. Либо сами люди будут как дети малые, и ничего им не надо, только конфетку с неба, либо сами же люди будут уделять время своим домочадцам, племяшкам, племяшам. Так как у нас все равно взрослый контингент сидит, поэтому я от королевы же, от королевы Пентакли, я все это и говорю, а не как-то наоборот. Поэтому далее, что... Да, кто-то упрется в семейные взаимоотношения, кто-то упрется чисто в свой дом, в свой быт и тому подобное. Но какие-то домашние здесь котики-коты больше отыгрываются по этой позиции. Возможно, ваши домашние потребуют от вас многого времени, для себя и для решения каких-то своих проблем. Ну, мама, папа решили для меня вот это то-то. Здесь тоже может это, об этом также говорить. Не, в принципе теплая яркая неделя с интересными шансами, с вдохновлением для творческих людей это самое то здесь. В принципе много таких пентаклей и тому подобное. Творческие люди вперед с песней у вас. Если кто здесь творческий, здесь воплощать вы будете свои мечты в реальность. имеется в виду вот как на холст либо на стихи там писать тому подобное. Вот это хорошая неделя для таких людей. Также если вы такая работяжка, то вот работяшки, работяшки, которые не дома, ваши, ваши домашние будут пищать, по вам скучать и тому подобное. Вот здесь немножечко, вот смотрите, шестерочка чашек, семерочка прям жезл, огораживается от всего, то есть именно какой-то дом. Может вы кого-то будете защищать, кого-то огораживать, либо также предоставлять кому-то какие-то новые возможности возможно близким вам людям либо домашним либо возможно младше вас но это как вариант но здесь это не сильно отыгрывается в этом раскладе то есть это как вариант трактовки но не не основа все-таки шестерка чаша она больше отыгрывается как семья дом дети досуг сука, домочадцы тоже вот и тем более у нас еще королевы пентаклей с племяшкой поиграешь да ну тоже может очень сильно Пле племяшкой побудь вот но в принципе очень даже неплохая неделя очень даже замечательная здоровская что-то вас ожидает, какое-то возможно вдохновение возможно какие-то Кто-то померится. Здесь тоже, можно, в принципе, можно говорить о примирении, о каком-то теплом времени. Здесь больше такая теплая, текучая, вот как река, озеро, немного колышется. И вот такая вот энергия будет присутствовать да, в течение этой недели вокруг этих людей, кто выбрал первый вариант. Мне очень понравился, все-таки туз Пентакли. Но туз Пентакли здесь я, не, я акцент не делаю. Как бы, да, ты, ты что охренела? Ты про туз Пентакли ничего не сказал. Смотрите, тут Пентакли просто семерка жезлов. тут Пентакли и семерка жезлов, и под ними шестерка мечей и тут чаш. Понимаете, вот я бы не сказала, что вот здесь как семерка жезлов, как немного ограждения от вот этих шансов. Я не скажу, что вы ограждаете себя от каких-то шансов ради чего-то. Ну вот не хотелось бы я об этом говорить, потому что такого, в принципе, здесь подтверждения внизу нету. Просто, возможно, для себя вы найдете что-то новое. Что-то новое, что-то интересное. Можете воплощать свои идеи, в принципе, в жизнь. Свои какие-то намерения, свои личные нечии. Возможно, чьи-то, но это только тогда домашних. Вот Это вот только единственное в таком числе. Возможно, вы заступаться будете за кого-то тоже, такое могу сказать, но такая спокойная, приятная атмосферная неделя, но чего-то новое в плане ощущений вас как-то ожидает за может в кого-то в чего-то влюб, влюбитесь может быть новую любовь может быть также но чувства где-нибудь вас посетят в каком-либо месте новым для себя здесь вот что-то новое вас ожидает конкретно но это точно но что именно вот здесь не сказано <с> здесь вот как сосан был ты пустой карты вот я тебе об этом не особо скажу вот ты отправляйся вниз, и отправляйся неизвестно, неизвестно тебя там что-то ждет и что-то ждет новое вот я бы сказала только так кто хочет новых ощущений ощущение вперед в неизвестное вперед в новое к новым берегам то того ожидают какие-то новые события новые приятные моменты в жизни поэтому вот такая приятная я бы сказала неделя у вас я прям рада за вас вот Спасибо вам, дорогие мои. Очень классно, здорово, приятно. прям Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал второй голубой вариант? Ваша гляделка на неделю с 27 по 2 августа. С 27 по 2 августа. Ваша гляделка. Как никогда. Ну, давайте шестерка, жезлов, мир, король, меч. И две карты тупо выпали. Так классно. Это здорово. Ох, дьявол. Ох, дьявол. Нет, дьявол выпал, я не ругаюсь. Вось, восьмерка Пентакли. Не зря нахмурилась. Знаете, вот, вот это то же самое, что правители всея Руси. Всея Руси матушкой. Вот, вот здесь вот какие-то... Такая неделя больше основана на слове «я». Давайте в двух категориях. Возможно, возможно. Давайте. Номер один. Кто-то будет очень сильно воображать, что он, либо она, героиня всех комедий, мира, мира мелодрам, трагедий. И вот здесь «я не я» пальцы веером. Кто-то здесь такой вот ожидает. Кстати, кто-то может здесь очень классно подчинять кого-то из людей, близлежащих по работе. Возможно, вас, мужчина, либо вы как мужчина будете кого-то подчинять. Либо, либо, либо вы женщина кого-то из мужчин подчинять, либо сам мужчина подчинять. Либо мужчину тут подчинять. Короче, здесь какие-то подчинения. Подчинения, починки и тому подобное. Возможно, также в вашем окружении кто-то будет пальцы гнуть веером, я-не-я, и будет вас заставлять как-то подчиняться. Либо что-то делать, подчиняйся моей воле. Немножечко вот здесь попахивает крестьянским этим. Вот только сейчас на языке вертелась. Ну, короче, ладно. Не отмены, вот, не отмены крест... э -э права, но ну, что типа такого. Нет, вот здесь одержимость работы у кого-то ожидает вообще по полной. То есть в работе я вообще никого для меня нету. Здесь также, возможно, какие-то обязательства по поводу каких-либо э -э людей. То есть кто-то, возможно, как вам сделает какие-то но не сложности, но ну, от каких-либо государственных учреждений, но от человека, возможно, государственной власти что-то вас ожидает, то есть от этого человека. Ну, здесь мужчина проигрывается, в принципе, либо вы как некая такая голова. Ну, здесь я бы сказала, ну, не государством, возможно, с полицией будете иметь дело, возможно, там еще с какими-то такими э, вещами э, будете иметь дело, возможно, не знаю, налоговая нагрянет. Либо еще что-то. Но вот здесь, возможно, какие-то проверки, в принципе, тоже. Если что. ну такого прям намека нету. Но почему бы такое и все-таки по такому сочетанию-то и не сказать. Возможно, кто-то будет особо... Но здесь чисто неделя вот торопящаяся. Неделя немножечко на измене. Но я не я, от меня все зависит. И вот здесь немножко вот как вот на стыке непонятности, Либо вас кто-то так будет непонятно трясти от вас что-то хотеть, чтобы вы там все урегулировали и сделали, и при этом вас вот смотри, ты обязан срок выполнить, и не более. Либо вы таким человеком будете являться для окружающих. Вот здесь я бы сказала немножко и так, и так. Расклад все-таки у нас общий, и у нас и женщины, и мужчины, в принципе, по, по позициям раз, ä, зак заказывают, заказывают для себя всякие интересные свечки. Но вершить какие-то правосудия из жизни, возможно, других людей, вам также тут, возможно, и предоставится. Вершить какие-то правосудия. Но вершить правосудие немножечко. Ну, здесь не вершить, а, возможно, кого-то принудить. Принудить каким-то делам. Да. Поэтому другим они вот как-то вот вершина мира вот вот вот это большая позиция но также и это и вершина но также а, с, с большой с большой силой является большая ответственность человек бука короче здесь сюда ну короче другим мои, ну вот такая неделя Большая сила, большая ответственность. Так что понимаем, как, как наверное, с ней... Не, я думаю, что вы, наверное, будете некое моменты понимания иметь, как что делать. Наверное. Ну, наверное, я под дьяволу сказал, поэтому вам виднее, дорогие мои. Поэтому еще раз давайте подытожим, здесь некоторые вершины мира, возможно некоторое выполнение каких-то обязательств, либо кто-то вас поставит в какие-то рамки, обязательства перед, перед чем-то, либо перед кем-то, либо вы так будете вести себя по отношению к кому-либо. Также здесь работяжки и трудяшки очень сильно могут отыгрываться, забывание обо всем, кроме работы. Возможно, заканчивание с победой каких-то проектов, а потом опять погрязание в работу тоже, тоже какой-то такой момент и. Идет. Если, допустим, человек не работает, либо как-то вообще, да, зачем и тому подобное, ну давайте, ну а вдруг, то здесь какие-то обязательства все равно прибудут, а возможно от кого-то, либо вы, возможно, кого-то поставите в известность перед какими-то обязательствами. То есть вот здесь какая-то, вот я и говорю, ответственность, ответственная такая вот неделька для вас. Возможно, заканчивание с итогом, с, с хорошими результатами какого-то либо проекта. И потом погрязание в какие-то другие для себя новые интересные вещи. То есть вот здесь погрязание в новые вещи. Либо кто-то у вас, опа, закончил одно, начинай другое быстренько. Поэтому вот здесь ответственно для многих людей будет очень сильно неделя. Соответственно, в плане работы, других людей, отчетов, эм, государственных тоже учреждений, власти. Тут тоже я не исключаю, в принципе. Э, поэтому, дорогие мои, налогового, если что, если что, с, бухгалтерию проверяем, смотрим, дабы, дабы не косикнуть, Понимаем, да? <свят> вот для аудиторов вот эта неделя, кто занимается аудиторством, то есть вот это вообще идеально. <свят> Ладно, не, знаем, не, знаем. <свят> не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, кто такие и что такое. С днем рождения какого-то? С днем рождения, если что. Ну, вот если что, просто ну, на чеку да, будьте, если, если, а, ну, здесь прям нагрянуть, это немножко не то, ну, мне просто немножко смущает дьявол с королем мечей, поэтому вот я вот как-то и сказала, если что, просто как шпор имейте рядом, чтобы что-то, что-то там, ну, вот, ладненько. Поэтому спасибо вам, второй вариант. Второй вариант, возможно, не так корректно, как первый, но я постаралась. Я, я стараюсь. Там шестерка жезлов, в принципе, большой просто разброс, разброс по миру, поэтому... Давайте, погнали далее. Ну что, потом, малолад, чтобы все а, прям дословно вам а, спрогнозировать. Давайте дальше. Э -э, третий вариант. Здравствуйте, плетелка. устельная майка. С 27 по 2 августа какая у вас гляделка? Семерочка. взял девяточку. Десяточку. А ч ⁇ это мы так падаем? А ч ⁇ это мы такие не поняли? Это я прям сразу... О -о -о -о, дорогие мои, а чего? А ч ⁇ не так? У кого что не так-то? У кого что болит здесь? Дорогие мои, вообще не закат... Не зак... Вот если ты, если ты с хорошим настроением пришли, вы начинает вариант, уйдите. Уйдите, я вас прошу, потому что это не ваше все. Здесь неделька больше такая, но ну, немножечко катастрофичная для самих как-то людей возможно очень сильно сами огорчаться, ка какие-то обстоятельства будут подходить к концу что-то здесь с кем-то рвать не хочется вот дорогие мои очень тяжелая на морали неделя будет вот у этих вот у красного варианта если что загадали если вы хорошего настроения вообще не смотрите а зачем вам надо порт настроение но здесь больше конечно же все-таки вам какие-то результаты, возможно, не сильно понравятся, и, возможно, какая-то ваша какая деятельность не прибудет приносить для вас каких-то результатов, успехов. И немного люди здесь застопорятся. В принципе, что на чем-то они, в принципе, поставят точку здесь. Некоторые люди на каких-то вещах в своей жизни, которые их не удовлетворяют, возможно, которые они какие-то труды свои вкладывали, но их это не удовлетворяет, и они поставят на этом точку. Такая вот не очень приятная. Возможно, какие-то события, которые очень сильно вас повернут в шок. Возможно, переутомление, дорогие мои. Если что, если со здоровьем как-то, как-то, здесь очень сильно можете, можете слечь, можете немножечко. Я не предвещаю, но девятка жезлов, простите меня, семерка пентаклей, дьявол, девятка жезлов, десятка мечей. Это реально перетрудились. И слягли надолго немножечко в постельку. Это, это чистейший вот какой-то такой результат может просто случиться. Поэтому, дорогие, не доводим. Давайте совет. Вот здесь надо совет. То есть здесь, возможно, по здоровью кто-то. Либо, может, какие-то сломанные вещи, либо сломанные пальцы. Да? -давай, давайте вот, вот какая-то немножко катастрофа попахивает, но это не прикольно. Может, кому-то она и нужна будет для каких-то переосмыслений себя и вообще всей жизни, я не спорю. Ну, то есть, здесь, я так понимаю, в принципе, что... Да, возможно, люди начинали что-то с чистого листа, что-то по-новой, но это не, получ... не, не получилось так, как должен, так, как хотелось. То есть здесь, возможно, очень сильно силы большие, но ну, в пустом месте, я бы сказала, силы вложены, но в какие-либо дела и которые результаты, которые не очень сильно удовлетворят. Дайте вам совет. Вам совет, потому что застопориться, немножко и забиться как-то, и посмотреть, кто что достиг, кто же может здесь такое быть. Возможно, какая-то подлянка какого-то человека. Да, она возможна, но здесь об этом не сказано. Это как вы знаешь, это вот то же самое, что обвинила во всем всех и вся. Вот здесь, дорогие мои, обвинили все во всех и вся. Почему я так сказала? Потому что у нас пятерочка мечей в конце. Пятерка мечей в конце, но у нас нету семерки мечей нигде, чтобы именно какую-то катастрофу и подлость другого человека вытянуть, что это на самом деле кто-то там с вами, с вами как-то плохо совершил что-то. Здесь вот, дорогие мои, кто-то вы не то что надумать можете, но просто как-то немножечко свалиться. Паренька, давайте вам советик, но ну, не очень хороший, конечно. И берем судьбу в свои руки. По тихому берем судьбу в свои руки. Давайте, дорогие мои. <связать> да, по тихому, дорогие мои, по -тихому. Никому ничего не говорим. Берем свою жизнь, свои свершения, свои же ручки, исправляемся внутри со всеми переживаниями, со всеми львятами, которые у вас наскреблились кому-либо. Вот давайте вот так. Это вот э, давай, э, ну, здесь прям сейчас сейчас. Утопающий дело рук самого утопающего, ну, короче, вот какая-то такая поговорка, я сейчас ее дословно не вспомню, возможно, я там ее перековеркала, ну, так вот, здесь тоже самое, дорогие мои, по-тихому, вот, делаем свои дела, особо никому что-то, возможно, не трепимся, не рассказываем, а вот свои дела по-тихому. Вот, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Вот, я бы сказала больше, не набирая знания, а вот именно потихоньку делайте. Потихоньку делайте, потихонечку, полигонечку. Берем, берем свою жизнь под контроль, берем ответственность. Я бы немножко в сочетании с такими картами, как десятка мечей, двойка мечей, пятерка. И как в совете Верховная Жрица, колесо фортуна и сила. Я бы сказала, по берем вот, вот это колесо и крутим, как вот вы его знаете, как умеете, как могим. Вот. Я вот к чему: берем свою жизнь, берем события в своей жизни под свой же контроль и свою ответственность. Немножко об ответственности я бы хотела сказать тут с колесом. Все равно, ну, по десятке мечей, по дьяволу, тут по двойке мечей, по пятерке мечей. Ответственность берем ответственность. Это долго разглагольствование. почему я так сказала, поэтому наверное. Поэтому, давайте, дорогие мои, поверь мне на слово. <свят> Неделька тяжеловата, конечно, не, не особо как-то приятненько, но если правда, не, лучше бы не отыгралась. Да? Для некоторых лучше бы не отыгралась, а для некоторых это как будет неким для себя уроком. Это я вот вижу. Поэтому, дорогие мои, я бы не сказала, там не отчайся, а потихой. Потихой берем ответственность за свою жизнь. Вот. И за свои же действия. Короче, как-то, дорогие, вот-вот там. Вот, да. Ладненько, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас зеленый вариант? Приветики. Гляделка у вас на недельку с 27 по 2 августа. Гляделка на недельку с 27 по 2 августа. Соответственно. Угу. у кого продолжается неделька, что хочу, не знаю. Вот здесь тоже. Выбираю то, не знаю что, Ха, пойду туда, не знаю куда, вот здесь вот все то же самое, дорогие мои, здесь вроде как видно, что четверка мечей, возможно у кого-то, давайте так, какой-то некий отдых и кто-то будет чисто в своей голове будет что-то фантазировать, либо что-то надумывать и тому подобное у кого-то отпуск, у кого-то отдых, у кого-то не запланированы какие-то обстоятельства, приводящие их немножечко в некую стагнацию в жизни, но при этом мы крутим в своей голове непонятную вещь, непонятную дичь, еще плюс этого расстраиваемся, и плюс еще выбираем, и потом еще расстраиваемся, а потом еще и не понимаем, что мы еще выбираем. Вот здесь вот, вот как Алиса Зазеркалье. Вот здесь все то же самое. Дорогие мои, немножечко, вот-вот, вот не то, что не в тот мир вы попадете, а здесь. У вас какие-то будут некие думы, вот хочу вот это, не знаю чего. Вот я хочу шоколадку, ну не линюшка, но мне при этом что-то хочешь, а вдруг книжка, вдруг... а вдруг. Вот это, смотри, это то же самое. Вот я хочу тортик. Я хочу тортик. Все, если я куплю тортик, значит, надо какой Ну, вот этот. А я другой не могу а я другой не могу тортик купить. А потом я тортик этот съем, а потом я рас... Да не расстал Ну как это? и как это, что, и как? И покупать ли тортик? О, и вот здесь вот такая вот какофония, возможно, кого-то целую неделю будет. То есть в своей голове они будут уже проецировать какие-то вещи, но не доводящие вообще то есть, в, эту, ну, в жизнь. Здесь я не вижу, чтобы доводилось как-то до жизни. Вот, дорогие мои. Ну, возможно, в своей голове будете больше как-то времени проводить, нежели в реальном мире тоже может такое происходить. Возможно, в каких-то своих фантазиях, думах, в проектах. В вещах, возможно, в каких-то тайнах, возможно, посвящать свой мозг и себя полностью каким-то эзотерическим вещам, либо неопознанным. Возможно, кто-то в какие-то блуждания алкогольные здесь может войти надолго. Здесь вот куда-то, куда-то пойдете, и ваша голова прям от вас далеко будет. То есть вот здесь вот как-вот-вот, вот как, да. Немножко проживать будете эту, эту неделю больше в своих думах, о размышлениях, в, в размышлениях над бытием, возможно, над какими-то тайнами своей жизни, на то, что вы можете, на то, что вы не можете. И как-то вот здесь вот все вот это больше... Я просто посмотрела, к чему это приведет по итогу. Благо, не благо, хорошо, может застопориться, может еще что-то. Нет, я не вижу, что особо к плохому это чего-то пришло, это вас как-то больше будет облагораживать. Возможно, просто у кого-то много дум, много проектов в голове, которым надо просто дать выход, либо выход не может быть реализован в данный момент полностью. Поэтому, дорогие мои мои, это неплохо для кого-то это прям вообще замечательно, для кого-то это будет иметь свой некий творческий потенциал, кто-то будет стремиться, кто-то будет желать большего. Из-за своих же дум. То есть из-за своей, своей же думы побудет людей к действиям. Возможно, люди в, в каком-то будут а, стагнации в жизни, что сейчас я не могу в данный момент сделать вот под, под, по адекватным каким-то причинам. Но такие размышления побудут кого-то к действиям. Я не могу сказать всех. Все-таки расклад общий дополнительный вопрос. Где бред лазим? Но вот здесь, да. Будь расстраиваться, может, окружение от ваших дум, от ваших размышлений, о том, что вы где-то далеко, а не с ними. Вот здесь вот как-то как далеко. Это как ежик в тумане. Немножечко позиция больше об этом говорит. Дорогие мои, давайте вам совет быстренько. Может быть, может быть, что-нибудь там, подсказка, совет. Ну, тихим сапом принимаем некие возможности и идем потихонечку к этим возможностям в традицию. По традиции потихонечку себя выводим из какой-то депрессухи, непонятной для себя. Вот. И находим всякие возможности, но возможности реализовывать их, конечно же, у вас э, не сразу, а постепенно. И, возможно, вам какой-то совет может как-то пригодиться в этом пути. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Спасибо вам за лайки, за комментарии. Вот лайкай, комментируй, ставь, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.